Лазерный лифтинг – это относительно новая процедура, но у нас уже имеется достаточный опыт с ней. А большинство кандидатов на эту процедуру – женщина более старшего возраста, когда имеет место опущение влагалища, сухость влагалища, нарушение слизистой оболочки влагалища. Большинство акушер-гинекологов не рекомендуют проведение этой операции сразу после родов. По нескольким причинам. Причина первая. Выделение, так называемые лохи, которые продолжают выделяться из матки, несомненно мешают. Их можно смыть, но они, они появляются вновь и вновь. И они несомненно мешают эффективности и результатам этой процедуры. И во-вторых, меняется гормональный фон во время беременности и сразу после родов. Поэтому, на мой взгляд, делать эту процедуру сразу после родов на сегодняшний день преждевременно. Лучше подождать какое-то время, восстанавливается слизистое влагалище, а после этого женщина решает, нужна или не нужна эта процедура. Мы рекомендуем подождать в целом как минимум до 6 месяцев. То есть, как бы, должна, организм должен прийти в норму. Сразу после родов имеется целый ряд симптомов, которые женщины испытывают, особенно, когда они возобновляют половую жизнь. Это бывает некомфортно с самого начала, но со временем это полностью и успешно восстанавливается в подавляющем большинстве случаев. Поэтому в этом плане я всегда советую немножко подождать перед тем, как активно лечить проблему, которая может быть излечена сама по себе. Лазерная технология сама по себе довольно безопасная процедура. У нас есть большой опыт с применением лазера как в области бесплодия, внутри, внутри брюшных операций и так далее. Но всегда имеет смысл получить цитологию, поскольку лазерное влияние может изменить цитологическую картину и в какой-то степени ее стушевать. Мы никогда не знаем, в связи с чем связаны эти изменения. Поэтому, по крайней мере, в моей практике я всегда предпочитаю получить хотя бы один мазок и убедиться, что нет никаких клеточных изменений перед тем, как применять любые хирургические вмешательства.